Добрый день, уважаемые дамы и господа. Итак, Ян Йофе в своей программе «Странички истории». Ян, добрый день. Добрый день, Анатолий. Добрый день, радиослушатели. На прошлой неделе в Иерусалиме отметили день Холокоста. 75 я годыщина освобождения Красной Армии самого известного концентрационного лагеря Асвенцема, где во время войны было убито более одного миллиона евреев. В Израиль приехали главы 49 государств, члены королевских фамилий, европейских стран, спикеры, спикеры, ряда парламентов. Освещали это событие несколько сотен журналистов. Приехал и президент России Путин, принявший участие в открытии памятника жертв Ленинградской блокады. Этот памятник установлен на площади недалеко от здания Кнессета и Верховного суда Израиля. Не приехали президент, э, э, премьер-министр Польши и Литвы. Президент Украины Зеленский хотя и был в Иерусалиме, но в зале заседания он не участвовал. По его словам, он отдал свои билеты э, членам оставшихся в живых, у, у, укра... Жертвам, укра... Э, жертвам Холокоста с Украины. Э, вот, это его это, такие действия вызвали большую волну критики в Израиле. Холокост. Убийство шести миллионов евреев. Слово это взято из греческого, обозначает тотальное уничтожение. Холокост. Самое страшное преступление в истории человечества. Для... Существует центр по изучению Холокоста. Это музей, музей Яд Вашим в Иерусалиме. Есть музеи в Берлине, Вашингтоне, Чикаго, Лос-Анджелосе и в других странах мира. Мы должны знать и помнить о концентрационных лагерях, о циклоне Б, о специальных отрядах по уничтожению евреев, о местных коллаборационистах, активно помогающих немцам в уничтожении евреев. Среди них были садисты и отбросы человеческого общества. Кое-кого заставляли выполнять эту работу, но большинство делали ее добровольно. Были и, и такие, как доктор Менгелы, проводившие опыты над живыми людьми. Были изобретатели, которые делали изобретение более эффективных способов массового убийства людей. Были, конечно, люди и безразличные к судьбам жертв. Ну, а и были многие, которые хотели поживиться имуществом убитых евреев. Холокост. На иврите «шоа» – это слово дословно переводится «всесожжение». Он начинался не в один день. Столетиями процветали в Европе антисемитизм, основанный на предупреждениях в отношении евреев лживыми обвинениями целого народа в богоубийстве. Эти обвинения вначале привели к дискриминации, дискриминации, к преследованиям, преследованиям, арестам, концентрационным лагерям, концентрационные лагеря к массовому уничтожению евреев. Когда-то, значит, Раби Нахум, это великий хасидский мастер э, парадокса, он однажды сказал, что ничто не является более цельным, чем сердце человека, которое было разбито и залечено. Холокост, он, конечно, потрясает. И, конечно, наша задача – попробовать как-то залечить разбитое сердце. В истории человечества существует много тем и эпизодов, которые повторяют себя. Холокост – он один, он уникален. Систематическое преследование убийство 6 миллионов человек, осуществленное нацистской Германией и сотрудничая с ней и помогавшие ей местных коллаборационистов. Отравляющие газы, пули, дубинки, виселицы, голод, каторжные работы привели к уничтожению 2 трети евре... европейских евреев и одну треть мирового еврейства. В дополнение политика геноцида нацистской Германии привела к уничтожению миллионов других людей, включая цыган, поляков, советских военнопленных, гомосексуалистов, коллег и умственно отсталых людей, свидетелей, еговы, масонов и любых других групп, находящихся в политической оппозиции нацистскому движению». Но вот только в этом лагере осленцам было убито, ну, по приблизительным данным, 1 миллион двести тысяч человек. Из них более миллиона евреев, 150 тысяч поляков, 50 тысяч цыган и других узников. Преследование евреев началось сразу же по приходу Гитлера к власти. Бойкот о еврейских бизнесах, поджоги синагог, антисемитская пропаганда, запреты на профессию, хрустальная ночь. С начала Второй мировой э, э, войны преследования евреев превратились в массовые убийства, когда нацистская военная машина прокатилась по всем странам Европы. 20 января 1942 года в пригороде Берлина, в Ансии, состоялась конференция – продолжавшуюся всего 87 минут. На ней присутствовали э, Гейдрих, Эйхман и еще 13 высокопоставленных нацистских лидеров. На совещании обсуждали план, предложенный Гитлером, получивших название «Final Solution» – окончательное решение еврейского вопроса. Фундамент геноцита был заложен задолго до конференции в России. Начинался он с осенния 1939 года. Нацисты и их пособники организовали комплекс мероприятий по уничтожению евреев. Огороженный гетто, железнодорожный транспорт для депортируемых в концентрационные лагеря, лагеря для использования рабского труда заключенных. Формально не найдено ни одного документа, где есть подпись Гитлера уничтожения евреев, но есть множество косвенных доказательств, указывающих на его главную роль в организации Холокоста. Даже как в последние минуты своей жизни, когда он сидел в своем бункере в Берлине, под грохот советских снарядов, он диктовал свое последнее завещание, полное злобной ненависти к евреям. Гитлер начинал э, пропагандировать эту ненависть в Майнкампф, это 20-е годы, вот. А закончил свое своем завещании, когда он сидел в этом зловонном берлинском бункере. В книгах, которых множество на эту тему, конечно, невозможно полно изложить историю антисемитизма, ибо связана она с тысячелетней историей еврейского народа, давшей миру идею единого Бога. На этой идее и покоится три основные мировые религии – иудаизм, христианство и ислам. В 1880 году Генрих Фор Трейшке, влиятельный немецкий историк, он опубликовал ряд статей, в которых повторялась одна и та же фраза «The Juden sind on Sir он глук. «Евреи – наше несчастье». Эта фраза позднее нацисты напишут на всех своих знаменах и транспарантах. За годы его статей другой немецкий автор, э, антиеврейский журналист Вильям Мар придумал слово «антисемитизм». Что означает это слово? К семитской расе оно не имеет никакого отношения. Антисемитизм – это ненависть и дискриминация, направленная против евреев, это старейшая и длиннейшая, пожалуй, на, по, по, по временам ненависть к народу. В 70-е годы до нашей эры, вернее, нашей эры римские легионы под командованием сына императора Веспасиана Тита осадили Иерусалим, убили и уморили голодом 600 тысяч евреев. Сравняли город с лицом земли, а вот это место, на котором стоял Иерусалим, римляне назвали Эль-Капитолия. Ранние отцы христианской церкви утверждали, что это несчастье евреи навлекли на себя сами, отказавшись признать Христа Мессии. Преследования гонения на евреев продолжались столетиями, их изгнали из Англии. В 1290 году, через 16 лет из Франции, через 200 лет в 1492 году из Франции, потом в 1492 году из Испании. В начале 17 века состоялась чудовищная резня еврейского населения, проживавшего на территории Украины. Это казаки под, под водительством Гетмана Хмельницкого. В 18-19 веках, после многих лет преследования, евреи получили равные права наравне с гражданами стран, где они проживали. Эпоха эмансипации евреев началась с времен Наполеона, но либеральные тенденции не устранили, не устранили ненависти к евреям. В конце 19 века многочисленные погромы вспыхнули в Польше и России, Погибли тысячи невинных людей. В столетиями антисемитизм э, приобретал различные формы – религиозные, политические, экономические, социальные и самые страшные времен нацистской Германии – расовые. Евреев убивали, дискриминировали, ненавидели, основываясь на предрассудках, клевете, что у них не та религия, не те нравы, не та экономическая практика, не та одежда, все не то. Без антисемитизма Холокост был бы невозможен. Наполеон, который подписал декларацию об эмансипации евреев во Франции, то есть предоставление им полноправных гражданских прав, он говорил, что антисемитизм является точным индикатором состояния страны. Антисемитизм это, конечно, лакмусовая бумажка э, проверки человека, названия человека. Э, неделю тому назад президент России, говоря, он выступал на эту тему, он говорил о польском после в Германии в 30 е годы, господине Джосифе Липском, который, значит, в своем донесении министру иностранных дел Польши Беку, о планах Гитлера переслать всех немецких евреев в Африку. И в этом донесении он пишет, что я сказал ему, что если Гитлер это сделает, то в Варшаве ему поставят памятник. Так вот, Путин назвал этого посла сволочью и антисемитской свиньей. Для, конечно, для России это конечно, совершенно неслыханное такое заявление главы государства. Йом-Хашуах, День памяти Холокоста. Он установлен израильским Кнессетом в 1951 году. Его отмечают э, в честь э, начала восстания евреев в Варшавском гете. Был установлен даже день, 27 числа месяца Ниссан. Антисемитизм Гитлера возник не на пустом месте. В Германии он процветал столетиями. 1800, в 1348-1349 году во время эпидемии чумы евреев обвиняли считали виновниками, что они отравливали христианские колодцы. Во Франкфурте, Ворме, другие города Германии прошли кровавые погромы. В 1542 году Мартин Лютер, основатель протестанизма, вначале он считал, что евреи, услышавшие его проповеди, примут христианство. И он относился к ним с большой симпатией. Но увидев, что этого не происходит... Мартин Лютер обрушил на них весь свой гнев и все свое ораторское мастерство. Он опубликовал книгу о евреях и их лжи. В 1880 в году а, почти что более 500 тысяч немцев подписали петицию к немецкому правительству с требованием запретить евреям преподавать в школах и университетах, а через год Карл Дюринг опубликовал свою антисемитскую книгу «Еврейский вопрос. Как расовая, моральная и культурная проблема». Такого рода книги печатались одна за другой. В 1899 году появилась еще одна книга, на сей раз уже англичанина Хьюстона Чемберлейна «Основа 19-го столетия». В ней он изложил свои мысли, что вся человеческая история – это битва между евреями и арийцами. Гитлеровское мировоззрение, его антисемитизм, социальный дарвинизм, антисоциализм сформировались в Вене в период с 1907 по 1913 год. Живя в ночлежках среди отбросов человеческого общества, здесь он на наяву увидел борьбу за существование, в котором побеждает сильнейший, Наиболее жестокий человек без морали. Позднее он писал в Мангканф, «Тот, кто хочет жить дальше, тот, кто хочет жить, должен сражаться, а тот, кто не хочет, эта борьба в мире вечного сражения не заслуживает права на жизнь». Здесь, в предвоенной Вене, стало выкристаллизовываться его национализм и антисемитская идеология. Тем паче, что вена в то время была буквально завалена такой ядовитой макулатурой. Безработный, голодный, вечно болтающийся, Гитлер просиживал днями в библиотеках, поглощая тонны этого бреда. Антисемитизм стал главным движущей силой всей его жизни. Среди любимых его журналов был а Астара, главный редактор которого Либернфелд, бывший монах, в каждом номере печатали статьи, как голубоглазые арийцы ведут э, монументальную борьбу против смерт смертельно опасной расы, разрушающей человеческую цивилизацию. Много Гитлер взял и у Карла Люгера, э, антисемитский мэр Вены, умело манипулирующий массами, который в каждом своем публичном выступлении призывал убрать евреев со всех влиятельных позиций. В 20-е 20 годы в Вене жило где-то порядка четверть миллиона евреев. Читал Гитлер и Адольфа Штокера, ведущего немецкого антимита, у которого заимствовал идею, что евреи, еврейские, значит, к... Корпорации и банки являются неизбежным злом, которое э, способствует разорению мелкого бизнеса. Из «Mein Kampf, э, видно, что Гитлер изучал российско-националистическую философию Фолкиш, э, немецкого автора Георга Шронера, который требовал, что все немецкие земли Гарбургской империи должны быть инкорпорированы, инкорп в единый рейх, но главными идеологами, идеологами Гитлера были немецкие философии Дюринг и, как я уже вам сказал, известный немецкий журналист Вильгельм Мар, которые проповедовали идею биологического антисемитизма. Это они утверждали, что германская раса находится в смертельной опасности и требовали принятия специальных законов, направленных против евреев, и изгнания их из страны, как злейших врагов немецкого народа. Главным идеологом ненацистской партии был Альфред Розенберг, вступивший в партию одним из первых еще в 1919 году и сразу ставший редактором партийной газеты «Фолкишер Беобахтер». В этой газете он опубликовал, он опубликовал свою книгу «Миф 20-го столетия», ставший учебником нацистов. К начале войны книга вышла тиражом более 1 миллиона экземпляров. Это неслыханный тираж тех времен, когда книги издали. максимальный тираж был 5-10 тысяч экземпляров. Вот. На каждой странице этой книги «Ненависть к евреям и борьба за чистоту немецкой крови» под знаком свастики. По Розенбергу, вся история человечества — это борьба сил света, нартических, раса или арийская, и силами тьмы — евреи. Евреи — наиболее страшные враги немецкой культуры и расовой чистоты, и их влиянию должно быть положен конец. Начиная с июля 1941 года, Розенберг был назначен министром оккупированных территорий и проводил свои идеи в практике. В октябре 1944 года он подал в отставку, после войны Розенберг был арестован, его судили в Нуренберге, он был признан виновным в преступлениях против человечества и повешен 16 октября 1946 года. По окончании значит, войны, еще когда Первая мировая война закончилась, 30-летний Гитлер, он находился тогда в госпитале, он лечился от ядовитых газов, он почти ослеп. После окончания этого лечения его зачислили в политический департмент окружного командования немецкой армии в Мюнхене. Откуда вот это командование направило его в сентябре 19 -го года? посетить мюнхенский пивной бар, чтобы собрать информацию о какой-то маленькой партии, называвшей себя национал-социалистической рабочей партией Германии. Вот это гитлеровское начальство мюнхенское думало, что это какая-то партия, да еще национал-социалистическая, какая-то левая партия. А в действительности оказалось все наоборот. В январе 2019 -го года ее основал Антон Дрекстер. Он железнодорожный рабочий, который хотел создать партию среднего класса Германии и очистить страну от евреев и всех иностранцев. На первой же встрече Дрекстер дал Гитлеру свой памфлет «Мое политическое пробуждение». И вскоре Гитлер вступил в эту крохотную партию под номером 555. Почему же 555? Да в партии не было даже и 100 человек. В реальности первый номер партийного билета Дрекслера был 500. Они специально увеличили этот номер, чтобы показать, что там больше людей находится. Так что Гитлер был пятый человек в этой партии. Политическая энергия Гитлера, реклама, пропагандистское мастерство, ораторские способности вскоре подняли эту партию из забвения. Через год... В феврале 1920 года на партийном митинге приняло уже участие 2000 человек. Гитлер предложил новую платформу партии «Пангерманский национализм», «Неприятие Версальского договора», «Лишение евреев гражданства» и «Депортации страны». Нацистская партия стала расти и летом 1922 года уже насчитывала 6000 членов. В ней появились даже полувоенная организация. Сторм ее возглавил ССА, а. бывший капитан немецкой армии Эрнст Ром. Немецкий, вот этот красный флаг с белым кругом, внутри которого была свастика, это идея Гитлера. Как-никак он был художник и даже нарисовал эскиз этого флага. Обычно слово «свастика» ассоциируется э, с нацистской Германией. В действительности этот знак и слово взято из сан и обозначает «проводник удачи». Символ свастики – один из самых древнейших. Его широко применяли в Византии в пятом vi веке, а также э, индийские племена Северной и Южной Америки. Пришла свастика из Древней Индии. Ее можно встретить и в индуистских, и буддийских храмах. Как символ антисемитской организации Германии, впервые свастику предложил Гуда Вон Лист перед началом Первой мировой войны. По-немецки свастика ⁇ это Хакинкройц. В июле 1925 года вышло первое издание книги Гитлера ⁇ Майнкампф ⁇ а через два года Геббельс опубликовал свою антисемитскую книгу ⁇ Ден Энгриф ⁇⁇ Атака ⁇ ее раздавали бесплатно на всех нацистских демонстрациях и митингах. К моменту неуспешного нацистского переворота с целью захвата власти в начале Баварии в ноябре 2023 -го года в нацистской партии уже состояло 50 тысяч человек. А в 1930-е годы разразился всемирный экономический кризис. К январю 1933 -го года Промышленное производство в Германии упало на 42%. Каждый третий немецкий рабочий был без работы. И они охотно вступали в ряды нацистской партии. К концу 1932 года в партии уже было 1,4 миллиона можете представить, партия, которая зародилась в 19-м году, насчитывалась менее 100 человек, через 10 лет там уже 1,4 миллиона, а на выборах нацисты получили 14 миллионов голосов. 30 января 1933 года президент Германии престарелый маршал Гитлербург назначил Гитлера канцлером Германии. В то время э, еврейское население Германии составляло 550 тысяч человек, то есть менее 1% всего населения. И Гитлер с первого дня стал проводить политику дискриминации евреев. Еврейские, э, значит, еврейским детям было запрещено заниматься в школах и высших учебных заведениях. Еврейские доктора, им было запрещено работать в клиниках, госпиталях. Те же запреты скоро распространились на фармацестов, лойеров. В Германии начали готовиться почвы для Холокоста. 27 февраля 1933 года в Рестаге вспыхнул пожар. Был арестован, полиция арестовала некого датского коммуниста Мариуса Вандер Любе, что позволило Гитлеру получить указом президента чрезвычайное полномочие. Вот эти полномочия он использовал как говорят, по, на всю катушку. В стране начались массовые аресты и волна погромов. Были организованы, вот эти все погромы были, организовали штурмовые отряды нацистской партии СА. В марте 1933 года в Дахау был создан первый концентрационный лагерь. А к 1945 году, чтобы вы знали, немцы построили около одной тысячи концентрационных лагерей. Около одной тысячи. Вот, вот этот размах массового истребления людей. 27 марта 1933 года американский еврейский конгресс организовал в Нью-Йорке огромную демонстрацию антинацистскую. Значит, Ораторы призывали к бойкоту немецких товаров. К началу прихода Гитлера к власти... В Европе в то время приживало 9 миллионов евреев, в том числе в Польше 3 миллиона, в Советский Союз 2,5, Германия 565 тысяч, Чехословакия 360, Венгрия 445, Румыния 1 миллион евреев жила в Румынии. В Австрии – 250 тысяч, в Великобритании – 300 тысяч, Франция – 225, Италия – 50 тысяч. В прибалтийских странах жило в Литве – 160 тысяч, в Латвии – 100, в Эстонии – 5 тысяч. Когда закончилась война, было убито 6 миллионов, то есть две трети всего населения. Больше всех процентов отношений было убито людей. Это в Литве – 90, а, значит, 5 процентов всех евреев погибло, в Голландии 80%, в Словакии 80%, в Югославии 80%, на Украине 60%, Польше 92%, Беларуси 65%, Греции 80%, Моравии 90% и Латвии 80%. Что было дальше, мы, значит, я вам расскажу после перерыва, присоединяйтесь к нашему разговору. Итак, уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Яну Евфа «Странички истории». А, как всегда в этом сегменте Ян обычно соглашается принять ваши звонки, обменяться мнениями, ответить на ваши вопросы. Поэтому, если такие появятся, набирайте номер телефона в студии 847-400-5200 и будем общаться. Ну а пока, Ян, прошу вас, давай, а, я прошу прощения, есть звонок. Давайте сразу примем звонок и потом уже перейдем. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Ну что вам сказать? Как обычно рассказывается история антисемитизма в Европе, на Украине, в Польше. А почему как-то стыдливо никогда не вспоминается история антисемитизма в Российской империи и в России? Ну давайте вспомним под подгром, который спонсировал дядя царя Николай Николаевич Великий князь. Или черная сотня которая громила еврейские магазины. И отчего э, а не вспомнить Великую Отечественную войну. Эти страны были оккупированы, то есть страны Польша, Белоруссия, Украина были оккупированы полностью. А Россия частично. Тогда кто мне может объяснить, каким образом на территории России погибло около 200 тысяч евреев. А может вспомнить 10-ю зондеркоманду, которая была создана в Краснодарском и Донецком крае из жителей этого края. А может, вспомним, что после войны уже, когда стали возвращаться еврейские беженцы, то в российские с трех Крым их вообще не пустили. Или делал врачей. Почему бы об этом не... Я понял. Ян, давайте мы продолжим, потому что у человека явно э, болезненный ну, вопрос. Да. Значит, поэтому... так мы можем с вами говорить долго и... Имея такую несколько тысячелетий историю преследования евреев, все было во время Второй мировой войны. И, и в России было, и в Польше, и на Украине, и в Голландии было, и в Норвегии было. Все это было. Сегодня мы с вами отмечали это вчера, 27 го Января, день освобождения концентрационного лагеря Свенцем. Я просто в общих чертах хотел вам показать, что антисемитизм Гитлера возник, как говорится, не на пустом месте. И его антисемитизм тоже возник не на пустом. За, за гитлеровский антисемитизм столетие немецкого антисемитизма немецкого, как говорят, подготовки к этому событию, и книги, и писатели, и журналисты, и прочее, все это, это не складывалось ни в один день, и ни в один час. Аж если мы сейчас с вами начнем рассказывать каждый случай, каждое убийство евреев в какой, в какой деревне, мы с вами произойдем в тупик. Я, кстати, много, много раз уже говорил, вот сейчас резко обострились отношения между Россией, Польшей, Украиной, и Латвией, и Литвой, и прибавлением. Русская пропаганда с утра до вечера обвиняют, значит, в искажении Второй мировой войны и что там, что там происходило. Все это правда. Кстати, если говорить откровенно, то ведь фашистская зараза, вот это, вот период между двумя войнами, разве же она, она, конечно, достигла пика в Германии, но она же, эта зараза распространилась и на Америку, вот Фринц Кун был такой, например, он организовал в Мэдисон Сквер в Нью-Йорке, демонстрацию в защиту Гитлера, Вот на демонстрации приняли участие 25 тысяч американских нацистов, а, а что во Франции, разве они не скандировали, что лучше Гитлер, чем премьер министр франции в то время был значит, в то время был леон блюм вот они ходили и искировали значит лучше гитлер чем блюм а, а что в Польше разве в университетах не развесили таблички? Вот это место только для евреев, для еврейских студентов. И, и, и так мы можем сейчас говорить по каждой стране мира. А, что в, Нор в Норвегии своих крислингов не было и так далее. Или целые эсэсовские дивизии были сформированы и из привалтов, и, и из испанской голубой дивизии воевала. И вопрос этот заключается, он, он до предела сложный. И до предела простой. Но организации вот такого шестимиллионного миллионного массового, зверского, чудовищного, индустриального убийства евреев смогли организовать только немцы. Конечно, они не могли сделать сами по себе. Конечно, им помогали местные коллаборационисты. Не без этого. И я бы сейчас хотел не, не, не, не углубляться в эти детали. Они хорошо известны. Если они. даже в Чикаго у вас есть прекрасный музей Холокоста. Все это есть написано тысячи книг, тысячи документов и прочее. Сегодня речь идет о том... Вот есть такая Хана Аренд, В ней есть хорошая книжка «Банально зла». Там при, вот когда вы читаете допросы Эйхмана, вы же поражаетесь. Ведь Эйхман-то, что он, кого-то убил хоть одного еврея в своей жизни? Да, да никогда в жизни. На всех допросах он просто организовал, как, как он организовал движение поездов, как это все надо было согласовать, подогнать э, грузовики, организовать поезда, организовать приемные пути, организовать доставку циклона Б. Вот эти, вас больше всего, вы, вы поражаетесь, что вот это античеловечности. Анти вот со, самого преступления, да, и все это в таких банальностях, в таких мелких деталях. Конечно, были из-за из сангруппы с первого дня вторжения немцев а, в Советский Союз, которые и Бабий Яр был, и все это было, и расстреливали, и убивали, и что только не делали. И, а уж я про Литву и говорить не приходится. А, там было уничтожено все, до одного почти что. Лидовского еврея. Не, не могло это было сделано само по себе. Но мы сейчас не об этом говорим. Мы сейчас говорим именно, что Холокост и тема моей передачи это есть организация зверь чудовищного нацистского режима. А то, что было, конечно, было. Почему yeah. никто же никогда это не скрывает? Вы что нам от... сейчас открываете Америку какую-то, рассказываете какие-то случаи, о которых мы не знаем, или что мы не знаем, что, например, на стороне Вермахта но я вам точную цифру называю, воевало 1 миллион 100 тысяч бывших граждан Советского Союза. Их называли ХИВА, ХИВИ, добровольные помощники немецкой армии. Конечно, были сформированы эсэсовские дивизии Галичина на Украине. Все это было, и это страшно, и мы должны это знать, и мы должны это помнить, и мы должны это все сделать, чтобы не допустить. Этого. И еще раз я вам говорю, когда президент России, значит, впервые, наверное, за всю историю Советского Союза президент выступает перед своими собственными генералами, называет немецкого посла э, Германии в 30-х годов Липского, что это значит сволочь, он так Путин сказал, антисемитская семья. Да, это говорит о многом. В России нет государственного антисемитизма, а в Советском Союзе он был. Вот в вот, чем вся разница. Разница не в том, что кто-то кого-то любит, кто-то кого-то не любит. Евреи не безгрешные, очень многие из вот сидящих иммигрантов, которые мою сейчас передачу слушают, тоже очень много недолюбливают, почему-то черных недолюбливают, почему-то недолюбливают э, латиноамериканцев. Мало кто кого что не любит. Вот это не любовь. А... Они даже толком и не знают, почему они это делают. Но, казалось бы, люди, которые пережили, их предки пережили, они даже не должны этого делать, но многие очень презрительно, по крайней мере, на словах могут там обозваться или прочее, этого не должно быть. Ксенофобия, вообще так называю вот это, она ж потихоньку перерастает в ненависть неосознанную на психологическом уровне а эта ненависть потом вдруг она является разрушительной ну как можно объяснить что жили два* соседа прекрасно жили не успели немцы прийти как этот сосед берет эту еврейскую семью или выдает немцев или э, закапывает их живыми в землю все это, все это же Выращивается на, пол, на, на почве ненависти. И когда вот такая идет жуткая, жуткая абсолютно пропаганда на, современ, на современном русском телевидении в отношении украинцев, в отношении поляков. Сейчас это дело до что, до абсолютного абсурда. Когда вот они буквально пару дней обсуждают одна очередного этого мерзавца Соловьева, они уже утверждают, что не Гитлер и Сталин, это... При, приняли участие в разделе. Это Польша, оказывается, во всем виновата. Это она начала Вторую мировую войну. Вот вы понимаете, до чего может дойти? Вот так потихоньку, потихоньку людям капает на мозги, а это, это капание ни к чему добор, к хорошему не приведет. Поэтому мы и говорим о Холокосте. Поэтому мы и должны ходить в эти музеи, мы должны читать эти книги, и мы должны это знать. Это страшное дело. Спасибо, уважаемый Георгий. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. А, добрый день, Добрый день, Ян. Добрый день, Толя. А, у меня такой вопрос, Ян. Вот э, то, что эти бандиты и антисемиты, и это, и, это все понятно. В Германии жили э, евреи спокон веков. Они, можно сказать, отстроили и прогресс дали, и все. А вот ходят такие слухи, что в германской верхушке, когда все это начиналось, когда только начиналось, даже об Эйхмане, там, бандиты, которого взял Израиль, а у них были какие-то еврейские корди? Это что, правда или это слухи антисемитов просто очередные? Вот это слухи антисемитов, это вот так, Так, это вы очень правильно сказали. А дальше мне и пояснять не надо. Спасибо большое. Честно говоря, люди придумывают такие вещи, что волосы дыбом становятся. Чего они только не придумают? Как будто антисемитизм Гитлера это связан с какими-то его личными качествами, что какой-то доктор еврейский плохо вылечил его маму от рака. Но это же такая чушь собачья, не зная подлинную историю огромных событий, огромных пластов, почему это происходит, почему это используется в политических целях. Бисмарк прекрасно относился к евреям, но когда ему надо было использовать антисемитизм в политических целях, он это сделал, не задумываясь. Пожалуйста, обвинил евреев, там все они такие либералы и так далее, и так далее. У нас следующий вот. радиослушатель на линии, Ян. Давайте я прошу прощения, давайте пробуем принять. Добрый день, вы в эфире. А, добрый день, это мне. Господин да, Ленов, да. скажите, а когда Польша с Германией делила Чехословакию, захватывала, как называлась Польская? Польская Народная Республика или Польская Нацистская Республика? Благодарю. Ну, тоже вопрос понятен. Вот это тоже часто ну да, да, да, да, да, что во время раздела Чехловакии поляки, значит, тоже вошли в Чехловакию, там небольшая область, которые поляки свои... Да, это честно, а что это? Э, называйте это преступлением, называйте это передел. Сколько вот человечества существует, всегда при малейшей возможности отхватить какой-то кусочек чего-то, хватает. больше в этом, в этом далеко, далеко, как говорят, не безупречно. Так что вы правы, хватануло больше кусочек. Маленький, правда. Но хватануло в Спасибо. Блиц-вопрос и блиц-ответ. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Будьте любезны... Вот во время этого мероприятия насчет Холокоста, там а, Макрон, президент Франции, в чем-то возмущался. Я видела по израильскому каналу, что там какой-то был скандал. Вы не могли бы пояснить, что там такое? Не знаю. А, да, что-то там он... Что-то там было такое, ну что-то незначительное, то с журналистами что-то связано. И, честно говоря, не я тоже краем глаза видел, но не обратил на это внимания. Макрон вечно на что-то жалуется и ругается, mm. так что это нормально все. Итак, уважаемый Ян, прошу вас, у нас осталось буквально пару минут. Да, ну давайте заканчивать. давайте их действительно печальных дат, как говорят, много, но дата Холокоста, это, конечно, чудовищно, это... Честно говоря, это даже ну, нет такого слова, какого-то прилагательного, которое... Это вот когда... Вот я вам дальше, у меня нет времени, я большой кусок вам не рассказал, но когда в свое время Фрейд опубликовал книгу накануне э, Второй мировой войны, в которой он говорил, что вот человечество созрело тогда, что оно подходит к какому-то рубежу, когда оно готово совершить любые преступления против человека. Вот это великий психиатр, он каким-то интуицией догадался, что вот вся ситуация в мире дошла до такой. И так оно и получилось. Так оно и получилось. Когда плод созрел, он обязательно упадет на землю. Всего вам доброго. Спасибо огромное, Ян. Вы тоже будьте здоровы. И до скорой встречи в эфире. Всего хорошего. До свидания.